Про кухни Вардок я знала своей мамы, потому что несколько лет назад она встала перед вопросом делать дома кухню. И долго искала и выбирала, как это сделать не очень дорого и достаточно качественно. И остановилась на кухне Вардок, ни на секунду не пожалела. И когда я столкнулась с этим вопросом, первым делом я спросила у мамы, где же она делала кухню, и она мне посоветовала зайти на сайт. Зашла я, значит, на сайт Вардека э, и увидела, посмотреть стоимость кухни, увидела, что там проходит какая-то акция, обязательно нужно зайти в группу ВКонтакте. Я зашла в группу ВКонтакте и увидела, что, чтобы получить сертификат на 30 тысяч, нужно э, сделать репост к себе на стену, и чтобы много-много друзей твоих знакомых сделали также репост э, с твоей стены. Вот, никогда в таких конкурсах не участвовала, решила, что ну вот он, мой шанс попробовать, попробовала, и сначала у меня было 14 репостов, я подумала, что этого достаточно, потому что другие люди там очень неактивно себя вели, и почти забыла про это, но потом люди начали активно в этом участвовать, были у меня две конкурентки, которые также очень хотели кухню, тоже всем своим друзьям, видимо, рассказывали, в общем, я подключила очень много знакомых друзей, и мои друзья безумно мне помогали, и поддерживали, потому что это такое невероятное волнение, Так как я никогда не верила, что в таком конкурсе можно победить, то я сначала очень скептически к этому относилась, а потом решила, что нужно все таки сделать все, что я могу сделать, и потом ныть о том, что вот, все было нечестно, и в таких конкурсах вообще никто не выигрывает. Но выяснилось, что выигрывают. Вот он, мой сертификат на 30 тысяч, он настоящий, и действительно в этих конкурсах вы. Значит, конкурс длился до 25 декабря, и 25 декабря он заканчивался. Значит, 25 декабря мой день рождения. 25 декабря у меня было застолье, салатики, тортики, все дела, Мне меня много друзей, и все периодически открывали свой контакт, чтобы проверить, как там с репостами, потому что, понятное дело, что последний день решающий, и все мои конкурентки, девушки, которые тоже также хотели кухню, наверное, прилагали много усилий, чтобы меня обойти. И, соответственно, весь мой день рождения был достаточно нервный, потому что все меня спрашивали, кто-то мне писал, ну что там, ну что там, без того, что поздравить с днем рождения. Вот, но 25-го объявления не было, объявление должно было быть там 26 -го, 27 еще два дня было беспокойство, и 27-го числа я была на паре, я учусь до полдесятого, я сидела на э, лекции, э, значит... Э... И у меня не было ни интернет, ничего, и тут мне начал звонить телефон, мне начала звонить сестра. Потом мне начали приходить сообщения, я ничего не могла, соответственно, прочитать. И в какой-то момент я просто краем глаз, глаз заглянула и увидела, что сообщение от сестры Саша кухня. И я поняла, что-то что, что не так. На перерыве я зашла в интернет и увидела, что у меня уже 300 тысяч сообщений. Ну, Образно говоря, очень много сообщений, и все меня поздравляют. Я поняла, что поздравлений даже больше, чем э, поздравлений на мой день, рождения, 25 числа. Вот, И действительно об этом узнали раньше, чем я, все мои друзья, которые бесконечно это репостили. <coughs> вот. а всего с моей страницы было сделано 427, если я не ошибаюсь, и постов. Это огромное количество людей, которые уже знают про кухню Вардек, а еще их друзья теперь знают про кухню Вардек. В общем, все не зря. Все меня спрашивают, буду ли я приглашать всех 400 с чем-то людей к себе на чай на новой кухне? Всех сразу нет, у меня просто столько людей не поместится. Но я всегда буду рада к любому из них, если кто-то будет проезжать мимо и захочет выпить, захочет выпить чашечку чая, то моя новая кухня будет их ждать. В новом году я бы хотела пожелать всем чтобы верили в чудеса, и чтобы желания и мечты всех сбывались. вот. А еще я хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые сделали пост, потому что без вас у меня бы не было кухни. Ее пока что нет, но она будет. Бользуйся сертификатом.